Вот эту дрянь насаживает себе на руку. Если что. И она вот стреляет этими мухами. планету. Бабах! Бабах! Бабах! Ты прячься! Ой, господи. Бомбят комплекс! Уроды! Что? Где-то снайпер? Я слышу снайпера. Но не вижу. А, я помню этот момент. Блин. он летает. Скат. Как вам его моделька? Бай, бабах! Давай-ка ты тут побудешь, а? Побудь здесь. Я со, всем, со всеми этими тварями расправлюсь. Давай. Ну и вид у него, конечно. Бомби-бомби-бомби! Спасибо! А теперь... Ой! А теперь вот так вот. Ну, тут это... Я решил справиться без охранника, а то он тут погибать-то будет. Из-за этих хаби ударов. В принципе, ничего страшного. Чё? Я расчистил путь, пойдем. Okay, I'll cover you. Ты прикроешь меня, это я тебе прикрываю. Ты понимаешь, что я в основном тут забочу сейчас о состоянии NPC. Всего одного ученого не смог спасти, потому что там-то дофига было Бояк. А всех остальных я спасаю, как вы видите. Я должен получить заполучить статус спасатель ученых. Если что. Я реально их ангел-хранитель, вот. Я вижу, вижу, вижу, вижу. Фак. Слава богу, у меня граната есть. Еп! Это чё? Это тот комплекс они взорвали? Капец взрыв был! Хорошо, что меня там не было. Это самолет сбросил, если что, бомбу на, этот, на это место, в котором мы сейчас были. Получается, тот ученый там все взорвался. На, раз, разорвался на куски. Не захотел чего и чего-то и получил. Давай, ah, давай. Я тебя прикрываю. Вообще вам подписчики нравится, как я тут пытаюсь спасти там ученых, охранников, да? Все же за мной ходят такие. А я их прикрываю. <смех> вот, круто ведь, круто. Однозначно круто. Ой, еще один. Ой, я ж целую эту сломал. Вы что тут спали? И че? Yeah, Пошлите. На этой кровати любит спать его и не про без матрасы, если что. В сталкерах он это обожает делать. Если что. Открой. Пик, пик, пик, пик. Прикольный звук. Подожди, не спеши. О! Нифига себе. Нет, я лучше выключу это. Ху -ху -ху! Целый склад оружия. Это кайф для ушей. И для ушей, и для глаз. И для рук. Класс. Посмотрите, сколько оружия. Да, кайф. Одобряю. Это, что это выпало? Наверное, какие-нибудь пластыри. Ну блин, сколько всего интересного впадает. Прям я люблю на это смотреть. И что, а куда сейчас идти? Я помню, в Бахмеза там был вход, и мы потуда шли. Ой, там эти пришельцы заспавнились. А? Посюда идти? Эх, вас придется ставить, друзья. Не получится вам вместе со мной идти. Они видите, как хотят, как рвутся. Эх, опять армия моя расформировалась. Армия из двух, стоящий из одного Ученого. И одного охранника. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это как так получилось у меня? Это чё получается, я... О-о-о-о-о-о-о, это чё? Я, получается, немножко баганул игру. Здравствуйте, а чё вы там делаете? Опа! А мы вас видим. Всеми подписчиками. А я упасть не могу. Вы понимаете? О. Понимаете, как-то это странно. Ну-ка сейчас до него дойдем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я летаю по воздуху. Блин, жуткое создание, однако. Это реально как скат. К сожалению, он не связаемый у нас. Ладно. невидимая стенка. О! Еще смотрите. Он у нас ждет. Как-то меняет. Десантировать, вояк будет сюда. Так, идем. Ну-ка, может, что-нибудь еще интересное найдем? Так, самолет слышу, но не вижу. Мы здесь были. <с> <troisième> Прикольно, конечно, я немножко поганулся. Вы видели то, что не видели... Н ...не видел никто. Я так подлетел странно. Сохраню я, если что, если там, не дай бог, электричество отключит, чтобы это... ...это даром не пропадало. Вы, кстати, посмотрите на особенность ар арбалета. Когда я стреляю с него, то... ...нпс... Прибиваются к стене или к полу, куда я, типа, выстрелил. О, здрасте. Все-таки армия у нас будет снова действовать Никуда она не делась. А где второй охранник? I have a bad about this. Куда он делся? Охрана встает так рано. А, вот он. Пойдемте. Армия Вегаса Шоу продолжает действовать а И чё? И, И куда здесь Now, надо? Опять что то говорит, что что-то бигер. Что бигер? А хрен знает Ну что-то бигер. Бигер мап, короче У нас большая карта, вот я вот Показал вам то, что Никто не знает За пределы карты, где летает этот скат Где виден этот винтокрыл Оспрей Так его так он называется. А я знаю, что за... где, где. Давай. А мы тебя видели, а мы тебя видели еще раз. Да попахайся ты уже. Почему он не взрывается? Вот так вот и разорвался. Как-то так. Такая вот у нас битва получилась. Я понимаю, выпуск странный и все такое, но зато интересный. О, Голбица? Серьезно? А в бэкмезе ее не было? Ну ладно. Охрана, вы где там? Блин, не смогут они со мной пойти никуда. Не, ну игра просто годнейшая. Я все-таки сожалею, что не, и не играл в нее раньше. Ой, жутко, конечно, он бегает. И жутко умирает. Жуткий противник с виду. Здрасте, пойдемте. Вы тут ждали, стояли у двери, пока я ее открою. Они знали, они знали, как тут что да как расположено. Это для меня тут почти, можно сказать, все новенькое. О, прикольно. А! Не, слушайте, это самый баганый выпуск среди всех, которые когда-либо были. Подождите. Открывай. Давайте все по стандарту сделаем. Этот охранник просто открыл первые двери, а, хотя у него не было кода активации. Ха! опять и раньше он открыл, чем надо. Ладно. Самый баганный выпуск среди всех. Вот, наверное, вот такие баги всех. Ух! Какой критичный баг, что я за карты побегал, да? И какой критичный факт, что охранник, типа, называл, на... нажимал на, ципи... на циферблат на воздухе. Ух, какой критичный. Ух, how source, какое говно. Ух, говно какое. Так, а что делать? Естественно, я все это в шутку говорю. Взяли из постреляли. Прикольно. Что, пойдемте? Вперед за мной. Увидим мы остров Карамель. Остров сделанный чистый сват из... из конфет. М -м -м. Да. Классно бы было. Ой. Это выдай! Огонь! Все? Стреляй вместе! Не только же мне. Атаковать их! Офигеть. Давай, давай, давай, давай. А -а -а, я Рэмбо. Еще. Все? А это что за гигантские кишки? А, ну да. Это же из Ксена телепортировал. Борис, какие-то куски. А где еще один охранник? Не понял. Он там, что ли, остался? Охранник, Ты чё тут стоишь? Пойдем! Чё он тут встал? А этот... А я тут думал, а чё у меня всего один воюет? Нет! Ты на работе! Ты должен спасать черную Мезу! <с <playing in> <background> вместе с нами! Офигеть, сколько их тут! Много! Смотрите, что к нам телепортировалось. Знаете, что это? Охранники, продемонстрируйте. Наступите на это. Не хотите? Ну ладно, тогда я сделаю. Это такой джампад у нас. Эх! С Созданный из гигантских кишков. Охраняйте его! Чё вам следующее за задание тогда там? -то? <звы> <звы> Граната в воздух ударилась Ну, опять охрана остается контр... Охранять А я идти рашить Ну не, ну согласитесь, что сейчас Игра стала более интереснее, чем раньше, да? Ух, какие гигантские кишки Это все гигантские кишки Снарки тут облюбовали вентиляцию Он что -то торчит из стена все, телепортируется вся эта дрянь. Ой! Ладно, сами получили. Давай! Ой, да. Много хпа себе снес. Лайк, о, ГТС Андрес. Да. Все удивлены. Ну как удивлены? Кто-то знал, допустим, войне про Рус, Александр, круптик там. Так, я понял. Не рыпаемся 5%. Что вы тут все Ломаете Слышите? Уроды Вот так вот отпустили Внедорожник черная меза С флагом США Так вот так. Придется вот так вот Пробираться Раз другого выбора у нас нету. А? Я, я не понял. Еще раз. Оп. Так, так, так, так, так, бежим. Взрываем. И никого не находим. А, вот. Первая жертва. Вторая жертва. Третья жертва. Четвертая. И при этом вояки. Ха-ха-ха! <смех> Начнут проигрывать. <смех> это.. А, ну да, это все из Xen у нас тут телепортируются все эти гигантские кишки. Опа. Давайте тогда поступим под... другим образом. Прииграем эту битву, участвуя в ней. Вон, видите, как его прибило. Он нас шатается бедненький. Этот БТР никак нельзя уничтожить Чисто скриптовый, чтобы высадить десант сюда Тебе вообще пофиг? Это такой массаж тебе был, если что <laughs> Блин, ну... Какие критичные баги? Ух, говно полное, да? И не игра ремастер говно Какие баги Ух! Я хейтер в Haufeiffersource! Типичные хейтеры, короче. Нормальный ремастер. Чего вам не нравится? Да? Согласитесь? О, они про Рус Александру, другие подписчики, которые смотрят. Нормальный же ремастер. Ну подумаешь, Байе, да, ничего, сильно портит игру. Подумаешь. Подумаешь, не повернулся. Стелс ведь! Стелс! Добавили Стелс! нифига себе пишет какой-то чел завидует, что я его не пропишу таймкодовые комментарии понимаю он как отодвинулся блин мне так нравится подствольниками пользоваться в этой игре mp5 топовая пушка. ой опять тут сражение я все иду пав крыс убил эй Че он пытался увернуться приседал так ай не ну мне нравится не знаю как вам но это шедевр реальный шедевр а не игра и ремастер хорош, хорош. он на голову выше, чем, чем этот оригинальный Half-Life 1. Потому что сюда добавили физику. И всяких много новых прикольных мелочей, вот вроде 3D-шного скайбокса. И то, что у нас тут частицы реалистичнее выглядят. И бочки из Half-Life 2. Во -во Которые могут летать, ой, плавать по, по воде которые мы видели в, в серии с ахтиозаврами Этими. Вот, классно же, классно. Оп, подлетел. Ну тоже, а, сти... Вон даже видите, а что? Стрела застряла в воздухе. Какой критичный бак нафиг. Ремастер все испортил. Я что-то не... думаю, что в, в оригинальном Half-Life тоже... Такое, такое было. Явно. Ow. Так, я, я понял. Назад, назад. Эпик. Ооо, Знаете, что это нам помнил мне? Суперсемейку, когда там этот мальчуган под... под воду упал, и эти два летающих корабля такие столкнулись друг с другом, и то же самое наблюдал. То же самое, я просто этот момент помню по Бэкмезе. Чё, вам лень пинать кра... этих хит-крабов? Ты что ты... Вот так вот. Оп. Чё это даст? Спасибо, я, сто... я упал к трупам этим. Сражались против хиткрабов хит как могли Но хиткрабы не догадались на их голову прыгнуть Хотя они это любят Может хиткраб не подходит Этим хиткрабам голова не подходит Или может хековцы просто хорошо отпинывались Пинками против хиткрабов Рус Александр Геймс написал Под GTA Сан Andres Коммент потом посмотрю Хочу узнать его мнение насчет Сан Андреса Думаю, про напишет. Что-то про Тихо, я свой. Хай. Okay. Пойдем. Let's, let's go. go. Свои, свои, не стрелять. It's а вот по этим можно было стрелять. Даже нужно было. О, прикольно. Пистолетом открыл. Так, это я место помню Все мы, все мы его know, помним Там стоит газюныш, Он живой Нас не обманешь Еще Ха, хедшот. Подождите Всего одну пульку Мог бы хэдшот поставить ну, ладно все нормально? Получился. Открывай! Телепортировался! В Black будет один грустный момент с этим охранником связанный. Ну ладно. А этот. Охранник выжил. Что-то мне там написал Рус. Ой. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, охранник, беги! Беги, пожалуйста! Бежим! Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим! Брян! У нас тут. Брянт! Беги! Нет! Постой здесь! Посмотрим! Посмотрим на эту картину! Охранник! Только, пожалуйста, не выбегай оттуда! Я... Мы убьем эту тварь, и потом вернемся за ним обратно. Но блин, блокмет за этот момент будет сделан в тысячу раз лучше. Он такой эпичный был. ай яй яй яй яй яй яй яй Deck... Ломай дверь! Что это за карта? Да. Чё... Чё, блин, делать-то с этой картой надо? Я не пойму, тут какие-то рычаги... Что? Как это... Как это работает? Я даже не знаю, что он делает, и знать не хочу. Эй, ну все, ты напросился. Авиа бардировка Он слишком странно... Как Вонипро Про подмечал, он слишком странно умирает. Я согласен абсолютно. Лони Про, я согласен. Тут норма... надо было нормальную анимацию смерти ему сделать, а не вот это вот... Он в оригинальной первых Half-Life тоже точно так же коряво умирал, насколько я знаю. Бедная машина. Но зато охранник выжил. Он ее в мусорку затолкал. Ух, какой злюка. Пойдем. Блин, ну конечно было угарно, когда мы вдвоем убегали, но в любом случае он бы охранника задавил. That range time is gonna pay off today. Даже он со мной соглашается. Этот момент был сделан круче бэкмеза. Потом, когда проходить его будем, вы увидите. А это, ну, нормально. Тоже эпично. Всякие наросты тут выросли. Да, они нам помогают. Можно с помощью них прыгать нормально, но... Все равно трэш какой-то растет. Ненужный этому миру. Ух, какая реалистичная вода. Слушайте, вода тут как в реальной жизни выглядит, да? Согласитесь. Очень реалистичная. И даже он согласен. Охранник тоже согласен с этим утверждением. Что вода тут очень красиво сделана. Лучше чем, повторюсь, слова Green Пеппера, лучше чем Far Cry 3, это голубая вода, он там жаловался на нее, сказал, он там процитировал, что те, кто думает, что тут вода хороша, то поиграйте в Halfway F2 и посмотрите, какая она там, что делать-то надо, как-то, что ли, вот так вот, Расположите авиаудар. Нет, не получилось. А, я понял. А... Вот на краюшек. Во-первых, делаем так. Мы раскрыли эти ворота. А можно ворота пониже вот. Вот эти вот раскрыть. Да, смотрите, работает. Реалистичность работает. И теперь мы взорвем в эту тут вот антенну. Так, подождите. Не совсем точные, точные координаты получились. И что, и как? Как быть? Что-то не получилось. Вот так вот. Что делать-то нафиг? Просто перепрыгнуть. Не совсем понимаю, что сейчас от меня игра требует. В я взрывал эту вышку и двигался дальше. Здесь что-то не получается. Ой. Мороки, Мароки, Мароки. Почему ты так, охранник, развлекаться не хочешь? Надо было просто еще раз. Так вот. Выстрелить, и надо еще стену взорвать. Да блин, офигенно вообще. Самое прикольное, он за мной ходит постоянно туда-сюда, думает. Вегас шел, да. Ты еще все забываешь-то. Вот. Лап, классно все сделали. Теперь можно идти. Пойдешь за мной? Ну ладно. Это что? Ой, ой, бабах, бабах, бабах, бабах, бабах, бабах, идем, идем, идем, идем! Жаль, охранник там остался, его наверное разорвет на куски, лучше бы я тогда его вообще не трогал. Лямбда, символ Half-Life. Это на. Это. Лямб даже физическая. Э, физи. Глава забудь о Фримане. Ч делать-то? сейчас все обвалилось. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. рушится, да. Ё... Ах! Нет, нет! Во! Наконец-то! Все! Нет, они... Сейчас, короче... Так, стой тут! Короче, говорю... Военные проигрывают. И поэтому... Они это... Бом... Решили бомбить всю черную мезу. И... Вот... В чем дело сейчас? Бомбят все. Проигрывают. Вот слушайте, не рыпались бы они на ученых и охранников, то... И на Гордона Фримана, естественно. То, может быть, и у них шансы были получше тоже. Я половину бояк всех это истребил, да? Вы же знаете. Я же тут всех поубивал. Так, кстати. Момент будет сложноватый. Так. Убил. Так, тебя убиваем, тебя! Тебя убиваем! Охранник, живи! Security Lives Matter! <laughs> Новое движение будет. Security Lives Matter. И туда я вхожу, потому что я тоже охранник. Работаю охранником завода. <laughs> И это движение будет защищать всех охранников, чтобы они не умирали. Oh. Я что-то не хочу это уничтожать, но придется. Я даже не знаю, что это такое. О, снарки! Стреляй по ним! Ой, блин! Это снарки! Маленькие поганцы эти! Подожди, стоять. Вот так вот им. О, еще. Еще. Подожди. Они все в воде. Если они долго... Кстати, эти снарки тоже на зурков похожи, да? Согласитесь. Внешне. Зурки появились как... Как будто смешали этих хиткрабов и снарков. И вот так вот зурков придумали. Если долго это с -с снарки не смогут там никого... Ой, блядь. Подожди, я вот, короче, вот так вот сделаю вот. Че, еще не умерли? У меня просто 10 хп осталось не дай, на, не, не дай бог я погиб Слушайте хватит нас бомбеть! Как выживших, выживших из d 2 Компании приход Тоже все бомбили Давайте вот так вот взорвем Стреляй по снаркам! <свист> Чё ты по ним не стреляешь? Ты мне не помогать-то будешь, а? Погромилом, значит, ты спокойно стреляешь и а по этим... мелким <свист> катам не хочешь? <свист> <свист> <свист> Стреляй по снаркам! Ты... Почему этого делать не хочешь, значит? Вон, мелкий, мелкий засранец Прыгает А как? О, вот. Ой Вы думали я наткнусь на эту штуку? На Барнакла? Нет, ушки, я умнее, чем вы все Третью гранату я зря бросил Глава забудьте о Фримане, вояки проигрывают, и поэтому они решают, что будут бомбардировку устраивать. Тут, черной мезы. Mm -hmm. Сами виноваты, раз у... начали убивать ученых и вояк. Не убивали бы их, жили бы себе спокойно. Но раз порыпались, то, конечно, не получили свое, что заслужили. Давненько пиявок не видели. Последний раз в серии, где я пугался их теозавров их видели. Тогда этих тварей мы всех поубиваем с вами. Кусающих. Истребим всю заразу зоны. Да, черная меза бы стала новой зоной. Да? Да ведь, как ЧАС. Если бы, не дай бог... Мы, мы бы той ракетой остановили вторжение пришельцев, то, наверное, наверное бы деятельность на Черной мезе бы прекратилась, и она бы стала новой зоной. Ну, Но не зоной, а как у нас вот в ЧАЭС. Закрытая зона, припятью. Как припять, как. Только без иноп... иноп... иноп... инопланетят, потому что их бы всех истребили. Я говорю про такой сценарий событий. Но если вы знаете историю Half-Life 2, а то Пришельцы победили и, короче, вся земля будет завоевана, И нам нужно будет уже... GoFF2 <laughs> Спасать Европу нафиг Ай, как я обо... Жаю... Стреляй Что это Такой торчок А, это сковор. О Можно сюда подлететь Для нас тут тайник оставили Я же говорю, Half-Life очень любит тайники всякие И вот поэтому я люблю Исследовать эти все локации С тайниками Меня вроде устраивает прохождение по half life а иногда говорю какой-то бели-бердо, потом слушаешь. Ну это в принципе вообще с каждым лицплеем так, хоть по GTA, хоть по Сериус там. Говорю иногда бред. Вальвачдокс за Outblood нафиг, как допустим во второй серии сказал. Такой игры по мини не существует. Я имею в виду Вольфридштейн за Outblood. И сдох. Аккуратно спускаемся, Гордон Фриман. Хватаемся за лестнице Гордон Фримонты <Слых> Нахал. О! А, слушайте, а откуда у меня пистолет тут взялся? <Слых> у меня пистолет появился. Где я его подобрал, интересно? Может на том, сто... на том складе, где... Который мне, нам открыл охранник, где был склад оружия. Может быть оттуда подобрал? Как-то я этого не заметил вообще. Пули в молоко улетели. Пока по барнаку стрелял. Продвигаемся и дальше, и дальше, и дальше. А -а -а, это... Блин, а куда идти опять? Хрен знает. Сейчас... Мы приближаемся к комплексу Лямбда. Это, по сути, последняя, так сказать, э, лаборатория будет, в которой мы с вами побываем. А там у нас э, не за горами Ксен. Красивая локация, красивейшая, особенно в блокмеза как я с нее кайфовал. <как> ебать! Ой, господи! Вы видели это? Ты видел, хиткраббик, это? Я тебе глаз там сделал. Господи Иисусе Давайте его отсюда убьем Я помню в Блэкмезе он тоже тут был Но знаете, я, я в Блокмезе Так этого момента обосрался Вода там мутнее была, чем здесь И когда я прыгнул У меня просто перед лицом этот ихтиозавр Был я чуть комп нафиг Не вырубил В итоге я Все, он сдох, да? Ой, какая страшная рыбьёхина! Боже за этот момент я просто раскипал, вот так вот по воде поверху, чтобы не задеть его. Но он меня вот цапнул, конечно, за задницу. Ну, но... зато не сражался с ним. Было так страшно. Ой, как страшно это было! Пиявки, пиявки, пиявки, пиявки! Давай, давай, вот так вот Еще пиявки Ну и уродливые род... они, конечно Эй! Жрут меня, жрут, пока я их не вижу Или это мне урон наносит этот дым Но в любом случае, пиявок мы тоже не щадить не будем Будем, будем их убивать Иди нафиг, ты просто! Иди нафиг, гандон! Сразу вспоминаю мемочку. Все, убил всех пиявок. Убил. Какая реалистичная водичка, вот просто uh, кайф. Просто шедевр. А чем мы встали? Таракан бегал по воде, вы все видели Можете поставить на паузу и убедиться Бегал по воде таракашка Вот это технологии, ой, это, вот это, до чего тараканы мутировали Что они готовы, могут бегать по воде Вздыхай, скотина, нафиг Че он такой гадкий Гадкий вояка Ми... Капец, конечно, тут происходит. Война. Ну, вот мне за этот момент был сделан получше, конечно. Да, да, да, там все лучше. Игра вообще просто шедевр. Лучшая Half-Life. Причем фанатская. Самое главное, ее разработчики одобрили. Сейчас взорвем. Что-то там еще бабахнулось. Бабах, бабах, бабах, бабах, бабах. бабах. Кстати, я думаю, а Вони про, если бы играл в эту игру, то он бы всех охранников и ученых пытался бы спасать, или опять бы все, старался... Как получится, так и получится проходить. Типа убили, убили, переигрывать не буду. Или бы прям как я, старался бы спасать всех охранников, интересненько. Что ты насчет этого думаешь, Вони про? Че, куда мы спускаемся с вами? Думаю, серию уже скоро закончить. Это же комплекс лямб да, нет? Все в радиации. Ой. Кошмар, конечно. Не стоит это пить, хорошо? Запомните, радиацию пить не стоит. Учитывая, что я ее тронул в своем костюме, и она мне урон снесла, то... Это совсем капец. Ну они тут опять между собой воюют. Музыка хорошая играет. Слушайте, какой рок. Хэви метал. Да, кайф! Кайфую! С этой музыки! Бабах! Вот отличный момент, чтобы пострелять под музыку! Один только струсил! Ой, блин! Гадюш, зараза, урод! Там у нас кто-то спрятался! Портигон! Вот, я его роняю. И там один убежал еще какой-то. Тут как раз аптечка. <смех> <смех> Не, ну музыка шедевр. Обожаю халфайп. И его саундтрек тоже. Оп, что-то придавило... А! Думаю, кстати, мне придется много монтировать. Потому что я много где умирал. Блин. Ой, блин, я гранат лишился. Так, ой Блин, опасно. Очень опасно. Что ты, тварь, не уничтожаешься? А, все. Блин! Чё ты тут болтаешь? Вот так тебе сделал инвалидом его. Тварь. Эх, сейчас этот уровень пройдем и закончим с вами. Хотя мне бы хотелось бы дойти до комплекса Лямбда. Когда он будет, если честно, я не знаю. Ну ладно. Все, если... О, вот как раз этот э, глава наступила. Круто, мы с вами остановились. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.